Моя любимая передача была это, Славиев. Это каждый день. Путин – это был мой кумир. У меня даже в Фейсбуке был э, э, «Крым наш» или что-то такое, там, или «За Путина», ну, какой-то российский флаг. Но Славиева я больше не смотрю, вот так я скажу. Да? А, значит, и... Я не знаю, я для себя эту проблему еще не решила, насколько виновато в этом руководство страны, в том, что происходит, да, потому что делают все эти пакости люди, которые рядом с нами, понимаете, не Путин же пытает людей там и прочее, ну нет же, да, это мелкие люди на местах, которые вот как бы создают какой-то беспредел, вот это беззаконие, творят, понимаете. Меня зовут Саликова Ольга, я супруга Саликова Игоря Михайловича, Значит, живу в Санкт-Петербурге, где, собственно, все вот эти события, неприятные в моей жизни, в нашей семейной жизни, произошли. Значит, 7 мая 2018 года в нашем загородном доме произошел так называемый обыск. Моего мужа во время обыска изуродовали. Его превратили в инвалида. Сотрудник ФСБ Кирсанов вставил лежащему на полу человеку ружье в задний проход. Карабин-тигр. Соответственно, он порвал ему своим вот этим действием кишечник и мочевой пузырь. На обыск это было не похоже. Я подумала, что это ну, бандитский какой-то налет. Буквально там, через там, 10 минут э, вывезли с этого обыска, посадили в машину и повезли ну, в неизвестном мне направлении. Что эти люди, я не знаю, что с моим мужем, непонятно. И в тот момент, когда меня везли, я им сказала, я говорю, что вот этот Кирстанов, который с вами, он пришел моего мужа убивать. А, значит... И привезли меня, в, как выяснилось, в Следственный комитет Приморского района. Но когда мы туда приехали, я увидела надпись, что это... Я выдохнула немножко, я хоть поняла, что это ну, действительно какие-то органы, а не бандиты с большой дороги. Меня вызвал такой следователь, по мере курила. Насколько я знаю, он уже больше не работает как бы, в органах. Все-таки какая-то какая там машина по очистке от а таких людей работает. Велся достаточно грубо, а потом мне вообще сказал, он мне, честно говоря, этим выбил из конечно, он мне сказал, что у Саликова восвалилась старая анальная трещина, но он в больнице. Я очень часто вспоминаю вот этот его смех, такой, знаете, полудемонический, ну нечеловеческий. Когда он говорил, что у Саликова воспалилась старая анальная трещина в больнице, он хохотал, как у малишону, знаете, ему было смешно. Вот я вышла в коридор вот к этим двум сопровождающим и заплакала. Вот и когда услышала, что мой муж в больнице, я, конечно, поняла, что я права вот в той части, что ну не просто так они приехали, это не просто обыск, как бы, да, вот что-то такое связанное с тем, чтобы как-то ему серьезно навредить. Нас спасло то, что у нас в доме в тот день оказалась ночевать наша домработница, ну, помощница по хозяйству, молодая девушка. И они прошли, проверили дом, как потом выяснилось, а она находилась в дальней комнате, и там такая комната, она как бы по периметру прямоугольная. Вот заходишь, а справа такой альков, где стоит ее кровать. Почему они до конца? И даже Кирсанов на суде говорил, что этой Анне там этой помощницы ее там не было. Я смотрел, типа не было. Повезло, что эта девушка, вот спасибо ей большое, она вызвала полицию, потому что она тоже мне потом сказала, что я увидела, ну услышала крики, хлопанье дверей, и посмотрела в окно и видела ну каких-то людей там в масках. Ну она тоже подумала, что это бандиты, вызвала полицию, приехала из Рощино полицейский и а, такой интересный момент был, они подошли к дому, их не пустили, вышел Кирсанов и не пустил полицию, но понимаете, а, им пришлось вызвать скорую, так как приезжала полиция, но все-таки как-то, я не знаю, чем бы закончился этот обыск вообще, может быть, его оставили стекать кровью, и он бы умер, ну, я предполагаю, как бы, да, потому что немножко вот карты сбил приезд полицейских. Они вызвали скорую, отвезли его на скорую больницу. Такой характер, когда что-то случается, вот такой зарядованный выходящий, какая-то серьезная такая стрессовая ситуация, я становлюсь, как, знаете, как из И, в принципе, это меня спасло вот на, во всей этой ситуации. Я не плакала, я не нервничала. Вот какое-то такое, знаете, спокойствие, но оно пугающее. То есть я понимала, что что-то со мной происходит такое ну страшное, потому что вот это... Представляете, когда у вас нет никаких чувств, эмоций, вот вообще вы ничего не чувствуете абсолютно. Вы ничего не чувствуете... И, конечно, это не моя заслуга, что я смогла себя так вот собраться и спокойно вести. Это гены. Меня воспитывала до 14 лет моя бабушка, которая прошла три войны. Финскую, Великое Отечество, ну и в Манжуре. Воевала она, в том числе, на Волоколамском шоссе под Москвой. Здесь были страшные бои и какие-то там истории она мне рассказывала. В том числе, я говорила, что когда они воевали... Они не верили в победу, но они боролись за справедливость. Да? Что это все, что происходило, это несправедливо. Враг пришел на нашу землю, ну и прочее, прочее. И вот я эти ее слова вспоминала очень часто. И это давало мне сил. Собственно, писать я жалобу начала сразу же. Вот на следующий день, по-моему, поступила, я написала первую жалобу, но ну, описала вообще события, которые происходили, как это было. То есть я... Писала в общественной организации, в редакции всех известных мне газет. Ну, Естественно, Генеральную прокуратуру Российской Федерации посмотрела в интернете, как писать, где находится, там, что в шапке писать. Значит, Следственный комитет России, который находится в Москве, ФСБ России. И все это я дублировала и как бы в местной там, организации Санкт-Петербурга. Значит, около месяца он лежал в больнице. После того, как его выписали, какое-то определенное количество дней мы пожили еще ну, в спокойном режиме, да, и к нам пришли с очередным обыском, и его арестовали. Против него возбудили дело, его обвинили в организации насильственных действий в отношении бывшего любовника, его бывшей жены. Естественно, Кирсанов говорил, что это не он, что мой муж вышел в туалет, там, у нас изъяли какой-то ёршик для туалета, якобы он ёршиком сам себе что-то сделал. Как бы, да. Я вовремя сориентировалась, мне помогла одна знакомая. В первый же день, когда это произошло, она мне сказала, что есть такая организация ОНК. И я, как только э, мужем его арестовали, через месяц после нахождения в больнице, я написала по электронной почте письмо в ОНК, и на следующий день Две героические женщины, два героических человека, Яна Теплиц Теплицкая, Екатерина Косаревская, уже оказались в СИЗО. То есть в пол ночи я написала, с утра они уже пошли туда. Они мне позвонили, сказали, что с моим мужем все в порядке. Правда, они как бы как сказать, они не то чтобы не верили, да. Ну, они мне говорили, что этого Кирсанова не привлекут. А, там была ситуация такая, что мой муж уже сидел, и на суде над Кирсановым мой муж находился в клетке, а Кирсанов приходил с адвокатом, наглый, такой, с такой усмешкой, и вел себя так, как будто он наверняка знал, что ему ничего не будет. То есть он был в твердой уверенности, что его не посадят до самого последнего момента. Я поняла, что надо бороться, взяла, обошла соседей и получила в одном месте камеры, видео с камер, вот, потому что на тот момент, когда проводили уже потом проверку, впоследствии никаких данных камер уже не сохранилось нигде, но они же какое-то время хранятся стираются. И на этих камерах я увидела, как следователь встречает скорую, там, что там был Кирсанов, там, ну сколько их человек было по количеству и прочее. То есть это все было видно. И в своих жалобах я писала прямо по времени. Там, в 6 столько-то, в 6.30 произошло то-то, в 7.30 то-то. Э, следователь курил на своей машине, приехал к заправке, встретил скорую, во сколько-то. То все достаточно подробно. И э, в материалах уголовного дела я потом увидела, что фамилия Кирсанов вот в точно таком же протоколе обыска появилась. То есть у нас была копия, где его нет, а в уголовном деле, он на каждой странице его подпись стоит, и он вписан последним там прямо в протокол обыска. То есть как бы, вот эти камеры, мои жалобы, ну и же тоже читали, наверное, да, эти люди. Вот, они поняли, что существуют какие-то видеокамеры, какие они не знают, что на них изображено, они не понимают, но как бы, Кирсанов там присутствует. И его вписали в вот, этот протокол обыска, Приходили э, отписки, э, в том числе, что проведены проверки, противоправных действий не обнаружено. Я ходила на приемы, на личные приемы, <coughs> э, в Следственный комитет, в прокуратуру, вот, и... Я не знаю, что сдвинуло эту ситуацию. Ну, наверное, все-таки экспертизы, проведенные следователям по делу. Ну, экспертиза голоса вот этой девушки, которая звонила, что она там действительно была, и она была свидетелем, да, вот этого всего. Экспертиза оружия, да, что действительно им Могла быть нанесена такая травма, там, ну, как бы экспертизы, которые проводила военное следствие. Исследователь так и говорил: это ваши слова против слов Кирсанова. Пока не будет экспертизы, я как бы ну, ничего не могу сделать. Но ну, экспертизы подтвердили э, то, как это все происходило на самом деле. А, и вот чем мне еще помогли девочки из ОНК. Э, они мне организовывали встречи, приглашали меня встречи. Например, приезжал Федотов. Это глава СПЧ на тот момент при президенте Российской Федерации. Там был э, Смысловский, известный такой да, вот, товарищ Сванидзе, э, как бы, где я тоже в том числе рассказывала об этой истории. Я принесла... Документы, которые у меня на тот момент имелись, там, справки по здоровью моего супруга, то есть, ну, как-то, и у них тоже был сначала шок, они не понимали вообще, как это, ружьем, во время обыска, то есть, ну, эти люди, ну, я думаю, что они видели, слышали многое в своей жизни, да, но они тоже были крайне поражены. Я не знаю, кто это, со мной стали происходить какие-то странные вещи, которые до этого не происходили, скажем так. Я не знаю, кто это делал, ну, я не могу сказать, назвать конкретные фамилии и прочее, но просто однажды в дом, в Огоньках, где я жила, одна на тот момент, ворвался какой-то, залез в окно какой-то человек. Я успела увидеть, выбронула в другое окно, там позвала охрану, то есть как-то это ну, ничего со мной не произошло. Не знаю, что он хотел сделать. Может быть это вор-бандит, но ни до, ни после вот этих событий никто -то к нам туда не забирался. Потом мне ослабили четыре болта на переднем колесе. Я это вовремя заметила какой-то звук. Как бы, э, но ну, опять же, э, куда-то обращаться мне сказали, что ну, они, может, сами открутились, но ну, ослабились как-то. Тут, тут, тут же нет... Никто искать не будет того, кто это сделал, грубо говоря. Но ну, отваливается левое переднее колесо, понятно, да, что как бы, со мной не очень все хорошо. И однажды был случай, уже перед, а, перед самым приговором Кирсанову, недели за две, наверное, вот я не помню сейчас свою аналогию, это было в девятнадцатом году, у меня в машине сломалась сигнализация, а, мне пришлось, ну, перестал путь работать, мне пришлось вызвать лад, они меня отрезали, все отключили сигнализацию. И на следующий день я ехала на работу, в машине мне ставила бутылка с водой, я сделала пару глотков, и как-то все стало странно чувствовать. Вот. Доехав до работы, я поняла, что я в полном неадеквате, ну, что-то со мной происходит, непонятно что. Я оставила машину во дворе, вызвала такси, приехала домой. И у меня такое состояние началось, ну, я какой-то частью мозга чувствую, что я схожу с ума, у меня состояние ужаса, мне хочется из окна выпрыгнуться. Ну, какой-то вот... Я там пила корвалол, валерьянку, там что-то как-то пыталась, Ну, это, это ужас был. Поливалась холодной водой, ничего не помогало. Как-то я с этим справилась, не знаю как. Я обратилась к врачу, я подумала, что у меня на фоне вот того, что я... Я же не плакала, там, не переживала, как вот обычно, да, стандартная ситуация. А, накопилось, может быть, вот я уже там схожу с ума. Но врач, я объяснила врачу, психиатру, что со мной происходило, как, какие там, я при этом переживала эмоции и прочие мысли. Вот. И она мне сказала, что я что-то приняла, какое психиатрульное вещество я принимала. Я говорю, я ничего не принимаю, слава богу, и не принимала никогда. Я вспомнила, что перед тем, как мне стало плохо, я сделала пару глотков этой водички. А накануне у меня сломалась сигнализация в машине. Судя по тому, что я узнала как бы, да, про вот эту статистику, про эту палочную систему, я понимала, что, как бы, ну, при, учитывая все обстоятельства, у моего мужа будет приговор обвинительный. То есть я к этому была готова. как эта надежда была, вот, призрачная, небольшая, но, в принципе, я понимала, что как бы, ну, Приговор будет обвинительный, и в любом случае с этим нужно просто справиться, это пережить, и все будет хорошо. Главное, морально его поддерживать. А, значит, приговор действительно был обвинительный, ему дали 3,5 года, он еще чуть-чуть посидел и вышел. А, про приговор Кирсанову. На сам, хотя ездила практически на все судебные заседания военный суд да, по, по Кирсанову, а, но на сам приговор я не поехала. И я от себя это отстранила. Думаю, нет, я не хочу нервничать, э, все спокойно, нормально. Я поехала на работу и э, узнала об этом от адвоката от Павла Александровича Ясмана, что как бы он получил 4 года. Вот. И в первый раз за все это время я заплакала. Как бы я заплакала так, как я вообще никогда в жизни не плакала. У меня прям все тело, вот, как бы, знаете, содрогалось. Это такой был вот, выход вот, всего этого, вот, накопившегося. Ну, это продолжалось недолго, буквально пять минут, я взялась в руки, успокоилась, как бы, и я, конечно, понимаю, что четыре года, наверное, это мало, но в моем случае, вот в нашем случае с моим мужем, но ну, это победа. Потому что человек э, получил заслуженное наказание, пусть небольшое, но, по крайней мере, он не будет больше работать в органах, и никому такие методы дознания ну, вообще не сможет применить. Это случилось, то есть это случилось 7 мая, а 8 мая мы должны были совершить определенную процедуру ЭКО да, в 2018 году. Мы там долго готовились, там это, это не сразу как бы происходит, нужно там определенную подготовку там и прочее. То есть, это вот, ну, на один день мы, скажем так, не получилось. Соответственно, планы остались прежние вылечить его, чтобы он был здоровым человеком. Вот, надеюсь, мы этого добились сейчас. Вот последняя операция как бы, вроде все у сегодня нормализовалась. Вот. И как бы планируем деток, опять же, положительные эмоции, как-то вот... У нас все хорошо. Мы эту историю редко вспоминаем. А, Но, ну, конечно, мировоззрение наше изменилось. Для меня эта ситуация, она как бы... Я стала по-другому смотреть на мир и на многие вещи. Конечно, всем не хватает доброты. А, ну, не хватает. Я уже не говорю о каком-то милосердии, просто о какой-то доброте. Вот эта злость такая, какая-то немотивированная, она, конечно, делает нашу страну вот совершенно отвратительной.